Рынок видеоигр сошел с ума, по причине того, что, разрабатывая какую-нибудь триплэ игру, mm -hmm. много людей с психологическими расстройствами будут обвинять тебя в том, что в игре нет геев. Но извините, уважаемые ЛГБТ-сообщества, как я могу добавить людей с нетрадиционной ориентацией в игре, где должна быть историческая достоверность? Мне плевать, ты фашист! Ты даже не добавил флаг ЛГБТ! Извините, уважаемые, но... Опять же, как я могу добавить флаг ЛГБТ в Третьем Рейхе? Плевать, ты фашист! Вот так обычно проходит диалог ЛГБТ сообществом и обычными разработчиками игр. Но это было ЛГБТ, и если вы подумали, что на этом толерантность заканчивается, то вы глубоко ошибаетесь. Сейчас в обязательном виде должна быть хотя бы одна из этих раз или видов людей, азиатов, темнокожих. Даже если они не вписываются в историю, то ты просто обязан добавить их и только попробуй хоть как-то возражать им, а не просто уничтожать эту игру под предлогом гнетения о чернокожих. Также трансгендеры, ну как же без них, лгбт сообщества или какое-то хотя бы упоминание о них. И напоследок, то зачем я создал это видео, феминизм. Или правильнее, феминизм в играх. Вообще, если вы задумались, то вся эта толерантность идет на руку определенным группам людей и приносит огромное влияние, а также немалый доход. Но вот последователи всей этой толерантности, в основном психологически больные люди, и вот эти последователи всего этого феминистического идиотизма засудили разработчиков Ведьмака 3 за откровенные наряды Цири. Да и вообще она слишком красивая. А в реальности нету красивых девушек. Ну вы понимаете, да, что эти суки хотят сделать с игрой? Когда судят разработчиков за то, что игровые персонажи якобы слишком красивее, чем эти тупые кислотно окрашенные дуры. Хоть еще один интересный иск в сторону Ведьмака 3. Враги прохожие называют Ведьмачку то есть цели нехорошими словами, и якобы это угнетает прав женщин. Но им плевать, что игра идет в средневековье, и такое отношение к женщинам тогда считалось абсолютной нормой. Но их вообще-то не волнует ладно, уходим от Вильмака, теперь Рокстар Геймс со своей игрой GTA 5. Я вообще не знаю, как они до сих пор разрабатывают игры. Активистки злятся, мол в игре есть проститутки, которых можно убить. То есть обычных девушек можно убивать, а вот партизанок убивать нельзя. Чего, блин? Или можно убивать мужчин, а женщин даже бить нельзя. Ибо это приводит к насилию. Гениально. Мать ваша, это что за тупизм. Я просто не понимаю их логику. Но немного уходим от феминизма и поговорим о темнокожих. И одна из самых ужасных вещей для разработчиков – это оценка европейской прессы. Так как в Западе пресса считается очень важной персоной, и разработчики всегда пытаются всеми силами как-то угодить прессе для хорошей оценки. Kingdom Come Deliverance один журналист подметил, что в игре нет чернокожих, обвинив создателей в расизме. Ну нахер. Отец. Ну ты видел? На защиту игры основатель студии Даниэл Вавра, который объяснил, что в Kingdom сделана историческая достоверность, и в Чехии не было цветных. Нет документов, которые бы подтверждали, что в 15 веке на территории Чехии были чернокожие. И сегодня игровая индустрия принимает людей по приоритету цвета кожи, расы, разрез глаз. И самое главное, чтобы ты был максимально толерантен ко всем меньшинствам. А если ты сверху всего этого еще и женщина, феминистская, мужик с нетрадиционной ориентацией... И сторонник ЛГБТ то добро пожаловать на работу и темнокожих. А самая банальная вещь, как профессиональные качества уходят на второй план. И в конце мои недоумения, как такие игры с ужаснейшей оптимизацией и графикой выходят на свет. И в основном именно такие сообщества, где максимально всеми видами давят на разработчиков и виноваты во всем этом. Таких тупых обвинений становится все больше и больше в сторону разработчиков игр. Вот еще один интересный пример. Клаус всех этих женских психологических расстройств по имени Аница Саркисян обвинила разработчиков игры Hitman Absolution в том, что как один из геймеров убивает стептизершу и выкладывает ее труп на всеобщее обозрение с целью привлечь охрану, чтобы добраться до цели. Это-то и возмутило эту особу, которая покатила по сети волну, содержащую следующий моральный посыл. Цитата. Они обращаются с нами, как с животными, даже хуже. Они готовы использовать женщин для своих сиюминутных потребностей. Конец цитаты. Эта дура настолько тупая, что даже не досужилась прочитать сюжет данной игры, и не говоря уже о самой прохождении. И то, что спустя несколько миссий Агент 47 вступает на защиту девушки по имени Виктория, это мисс Саркисян уже не заботила. Таких громких, пустых осуждений, где разработчики вовсе не хотели кого-либо ущемлять или как-то насмехаться над выборами его ориентации, полным-полно. Из некоторых источников уже известно, что Анита давала консультацию на Dog, и после сниженных кат игры все начали массово отмущаться, и она начала вот это. Коротко говоря, кому лень читать все это, феминистка считает таких людей жалкими и ничтожными личностями. Анита уже не раз давала консультации руководителю Naughty Dog Нилу Дракману. Советы о том, как правильнее вводить в игру женских персонажей. В сети также обсуждаются активные слухи, что феминистка принимала непосредственное участие в разработке игры как консультант. Всю эту толерантность и сексизм геймеры начали ненавидеть, когда эти сообщества начали в агрессивном виде докапываться и внедряться в играх, там где их не должно быть ни в каких видах, абсолютно. Но они начинают делать какие-то глупые иски, обвинять разработчиков, ставить плохие оценки и прочую ахинею, которую они в агрессивном виде это показывают. И вот весь итог. У разработчиков завязаны руки, а что касается этих сообществ, наоборот, развязаны руки. И они делают, что пожелают, а в конце создаем мы, обычные пользователи. А что вы думаете по этому поводу? Пишите свое мнение, мне будет интересно прочитать их. А с вами был Мерси, всем удачи, всем пока!